Так, ну что, поехали. Как за 60 дней выйти на доходы от 300 тысяч рублей, это где-то 4 тысячи долларов и более. Для врачей, психологов, экспертов, помогающих профессий это будет короткая стратегическая коуч-сессия. Если вы любите свое дело и готовы дальше идти на своих знаниях, талантах, опыте, помогая людям и зарабатывая достойные деньги, тогда это видео для вас. И если вы любите учиться, проходите бесконечное количество курсов, получаете сертификаты, гордитесь ими, и при этом это не добавляет денег, значит у вас есть комплекс внутренней какой-то заниженной самооценки. Где-то что-то внутри у вас работает не на вас. И поэтому дешевые консультации, курсы дешевые, выматывают, вы вот-вот вы, вы, опустите руки это проходила я тоже как человек, который работает уже около 10 лет только онлайн, и более 20 лет я работаю как психолог, психотерапевт, коуч, работаю в принципе вообще в, в этой жизни уже столько лет. Дальше тема, где брать клиентам, и особенно, когда такая велика конкуренция, это тоже наши с вами проблемы, именно проблемы. Хотя я не люблю это слово «проблемы», есть ключевая задача, где-то найти, фокус внимания, куда настроить. Поэтому те, кто сейчас послушает это видео до конца, у вас будут подарки. Это первое видео о позиционировании, поэтому даже если вы уже знаете, как себя позиционировать, никогда Алисин не будет перепроверить себя. И второе видео будет о целевой аудитории, которую вы продаете и чек-лист самой этой презентации, которой сейчас мы с вами работаем. Потому что одной из самых главных причин мы распыляемся, мы хотим помочь всем. Сама это грешила, поэтому я создала множество программ, но они касаются всех сфер жизни. здоровья, отношения, деньги, самореализация. И когда я все эти программы проработала, пропустила через себя, получила результаты учеников, мне захотелось помочь моим коллегам, Зарабатывать больше, потому что мы несем в этот мир добро, радость и лучшую жизнь. Согласны? Именно поэтому сейчас новая программа, относительно новая, я ее проверила, протестировала на небольшом количестве своих клиентов. Был коучинг для коучей. Сейчас у меня программа коучинг для звездных коучей. Именно поэтому моя задача сейчас, или для себя ее определила, помочь большему количеству специалистов, помогающих профессии, чтобы вы увеличили свои доходы через повышение самоценности себя и таким образом больше помогали людям и, естественно, больше влияли на мир. Миссия – мы сила. Да? Почему Беслата дает такие материалы, как сейчас, что вы сегодня получите? Ну, во-первых, мне важно, чтобы сильных специалистов было больше. Я уже сказала, это моя миссия. Я для себя определила и не стесняюсь об этом говорить. Мы, возможно, станете моим клиентом или со-коучем, потому что я расширяю свою работу, я сомневалась идти мне дальше, остановиться на том, что у меня уже есть, по очереди запускать свои программы, которые дают результат, или же идти в новый относительно проект коучинг для звездных коучей. Соответственно, если я расширяюсь, то мне нужно будут коллеги, со-коучи, чтобы вместе мы были ух, силой. Возможно, вы станете со -коучем. а если не станете ни тем, ни другим, то мой маленький вклад в ваше развитие тоже будет пользой, а это для меня важно. Ну, дадите рекомендации другим, возможно, если сами не примете мое обучение, мое сотрудничество и так далее. Поэтому 6 этапов выхода на 300 тысяч рублей в месяц или 4 тысячи плюс-минус, это та сумма, которая реально и легко достижима буквально в течение месяца-двух. Если вы эксперт в своем деле и понимаете, кто вы, кто ваша целевая аудитория и что для этого нужно делать, где искать клиентов и так далее. Сейчас об этом более подробно. Итак, шесть этапов, чтобы выйти на такой выход. Проверьте себя, может быть, вы уже вышли, может быть, проработаете, лишним не бывает. Итак, распаковка экспертности. Что это значит? Вам важно написать свое понимание, какую конкретную проблему вы можете решить. Поэтому часто мы пишем психолог, коуч, тета-хиллер, еще кто-то, преподаватель. Наша задача написать не только кто мы, кто я, да, а какую конкретную проблему, за сколько времени вы можете решить и кому. Не всем подряд. Вот, вот тема «всем» забудьте. Чем больше вы будете распыляться на всех, тем больше вы будете тянуть э, вот эту волынку и зарабатывать копейки. Себе, на себе пропустила, знаю. Поэтому не просто психолог, коуч, игрок, практик, это хиллер, а вот детально. Если вы психолог, коуч, игрок, практик, то там нужно указать, для кого – и что вы делаете, за сколько времени человек получит результат. Вот вот это как очень наш себе запомнить. На бесплатном интенсиве будет более подробно. Но если вы придете на э, консультацию, я вам дам еще больше, чтобы разложить по полочкам, чтобы быстрее вы пришли к своим целям. Ну и, конечно же, кто я? Почему я сейчас тут вам что-то тут рассказываю? Во-первых, я имею медико биологическое психологическое образование и прекрасно понимаю, из чего мы состоим, из чего же, из чего же, из чего же, да? И не только теорию, но и на практике. Уже более 20 лет я работаю с людьми и занималась и психодиагностикой сейчас занимаюсь, и графологией, графоскопией. И трансформирую мышление, помогаю трансформировать, задаю через э, правильные вопросы, коучинговые, через открытые вопросы, чтобы человек сам себе вытащил эту силу внутреннюю. Я НЛП имею сертификации по НЛП, НЛП-мастер. Я имею сертификации по НЛП практик, понятно, это первый уровень. Я имею Эриксонус гипноз и тоже сертифицированный специалист. То есть моими инструментами в первую очередь являются НЛП. Все остальные направления, я их тоже люблю и использую, но объединяю под НЛП. Как красной чертой. Почему? Потому что лингвистическая Думаю, говорю, шаг за шагом программирую и делаю. Вот тут просто вот чтобы вы знали. Поэтому гештальты, арт-терапия, классическая, психоанализ, это все работает и я с ним пользуюсь. Но основные инструменты я соединять, помогаю соединять сознанием с телом, а это есть бессознательное. То есть я наша память находится внутри нас, мышечная память и все импринты, которые когда-то мы зацепили, они находятся в теле, то есть бессознательно. Ну и вот таким образом я работаю с людьми во всех, во всех их сферах жизни. Если это здоровье, ищем причину в «я», где там кто там собака порылась. Если это отношение нас не уважает, не ценят, с нами не считается, ищем причины в себя. Потому что как я транслирую себя, то ко мне и приходит. То же самое это касается и специалистов. Мы тоже люди, и если мы продаем свои продукты дешево, значит мы себя дешево ценим. Значит мы не ценим свою жизнь, свою работу, то, что мы по сути помогаем людям их жизни делать лучше, ярче и счастливее. Если мы с вами отдаем часть себя, часть своей жизни для того, чтобы другим стало лучше, то оценивать себя за три копейки, ну, утрируем. Понятное дело, мы не имеем права. Поэтому, когда я создавала программы по денежным, ограничениям, по здоровью, по отношениям. Я получила сотни отзывов, кейсов у своих учеников. И поэтому я знаю, как это все работает. И, и для того, чтобы мир стал лучше, я знаю, что специалисты сегодня важны, нужны, но очень много людей, которые психологи, разные специалисты других помогающих профессий, врачи, там, логопеды, нутрициологи. Ну, в общем, мы, те, кто помогаем людям, мы являемся обладаем профессиями, помогающими людям. Соответственно, если мы помогаем людям, значит, мы сами должны транслировать вот это личностное «я». И когда это есть, вы масштабная личность, вы больше влияете на людей, от вас больше пользы, от меня, от вас, соответственно, мы лучше и больше влияем на мир. Согласны? Вот так вот, кратко, если объяснить, кто я и почему я делаю эту программу сейчас для нас с вами, коллеги уважаемые. Второй Момент – это распаковка личности эксперта. Смотрите, если у нас распаковка экспертности, то здесь вы должны написать, кто вы, что вы, чем помогаете, да? Чтобы видно было, кто вы, что вы, чем помогаете, кому и за сколько. То во втором аспекте – это распаковка личности. И вот здесь уничтоженное «я» большинства специалистов, а мы же такие люди, как все. Мы же все из этого детства, недолюбленного, перелюбленного, постсоветского и там, как вы хотите. Потому что все настроено на то, чтобы подавлять других. Даже родители, которые рожают, типа, чтобы дети были счастливы, они, по сути, решают свои шкурные вопросы самоутверждаются, но они это делают неосознанно и не думают, как лучше, а получается, как, как получается. Именно поэтому мы тоже люди, кстати, большинство психологов э, идут в эту профессию, чтобы разобраться с собой, но так и всю жизнь и страдают. Так вот, у нас есть такие же убеждения, деструктивные программы, как и у остальных людей. И наша задача, вот то, что мы сеем, значит, нужно у себя выполочь. Прополоть, да? Потому что если мы сеем вот этой болью, непроработанностью, значит, мы продолжаем сеять вот, ДНК-программы, и поэтому служим, удобные, у нас нет цели, у нас нет, вида, ну, нет видения будущего, поэтому решаем вопросы только сегодня закрыть потребности, кредиты выплатить, детей накормить но ну, нету впереди будущего, нет. И мозг отказывается или не хочет, а мозг – самая ленивая часть нашего организма, поэтому с мозгом нужно особенно, как психофизиолог вам скажу. Соответственно, все начинается отсюда, потому что мозг дан нам не только для жизни и для решения только потребностей выживания, так называемый рептильный мозг, но прежде всего, так как мы люди гомо-сапиенс, то у нас есть еще... Неокортекс, который нужно качать. Качать наверх, качать на кто я, что я, зачем я, почему и так далее. Более детально мы будем разбираться индивидуально в личной консультации. И прошу на бесплатный интенсив, который будет уже вот скоро. Третий этап из шести. Из шести. Чтобы выйти на 300 тысяч рублей, от 4 тысячи долларов плюс-минус. Здесь важно упаковать свое предложение. Если вы свое предложение э, не упаковали, не раскрыли суть своего предложения, люди не понимают, кто вы, что вы и за что вы. Сегодня мир борется, борется за внимание, за наш фокус внимания. Поэтому, если вы упаковываете предложение таким образом и на вашей соцстраничке, Видно, кто вы, для кого вы, то вы как раз цепляете ту аудиторию, которая вам нужна. Остальные проходят мимо, это не ваши. Вот сейчас я делаю запуск коучин для коучей, и у меня сейчас материалы, связанные с позиционированием и упаковкой своего предложения, которые тоже нужно постоянно менять, усовершенствовать. Это нормально. Потому что сейчас идет запуск этой программы. Когда была запуск программы для, по сайтам знакомств, про, про здоровье, психосоматика, другие, про деньги, идет, идут другие, позиции, другое позиционирование. Хорошо, двигаемся дальше. Понятно с этим, да? Упаковка предложения. Четвертый этап в, этом, в этих шести, которые я обозначила, чтобы выйти на эту сумму денег, Продаем через консультации. И здесь я бы назвала это одним из самых важных аспектов. Потому что когда вы продаете через конкретные, через консультации личные, вы узнаете конкретные боли своих целевых клиентов. И в самой консультации, что очень важно, даете пользу. Не просто спрашиваете, диагностируете, да, а продаете, но вы даете пользу. Для этого у вас должно быть готовое предложение, от которого трудно будет отказаться. Это может быть платная консультация, курс, программа коучинговая, наставничество и так далее. И здесь цена продукта зависит от умения продавать и от уровня экспертности. Я заканчиваю книгу «Коучинг для звездных коучей». Там я даю более детальное расписание, что зачем и вплоть до там как говорить, как общаться, как проводить консультации. Так что э, будьте на связи и тоже можете получить эту книгу. Четвертый этап из шести. Как выйти на доходы 300 тысяч рублей, 4 тысячи долларов и выше. Это тот особенный, который я уже сказала. Потому что вы, даже если вы опытный эксперт, вы добавляете к себе прибыль через личные такие вот консультации. Где стоит ваша цена за услугу или работают ваши со коучи в команде, это уже уровень э, миллионников, эксперта То есть, если вот я сейчас иду на масштабирование, да, я уже в планах вижу, что мне нужно будет несколько со коучей потому что наплыв людей будет большой, и я сама просто не справлюсь. Это уже масштабирование бизнеса. В любом случае, Личные консультации э, дают вам опыт практической психологии, и вы нарабатываете опыт продаж, таким образом докручиваете, понимая, э, что людей болит, докручиваете свой продукт, свою программу, свой курс и так далее. Поэтому я люблю работать в личном общении и узнаю многие боли клиентов. После каждой консультации это новая статья, это какой-то новый вывод, Понимаете, да? Поэтому личные вот этот четвертый этап через консультации, это, это в общем-то, супер. Вся суть маркетинга заключается в том, чтобы сделать такое предложение, от которого нельзя отказаться. И это значит, нам с вами нужно знать, какие боли у человека есть, которые крайне сейчас беспокоят. И когда вы с ними в этих консультациях общаетесь, вы узнаете напрямую боли этих наших клиентов, да, и тогда вы знаете, какие инструменты применить, исходя из вашей экспертности, чтобы закрыть эту боль. Думаю, это понятно, да? Пятый этап в этом э, запуске, э, в этом э, из шести способов, как выйти на доход от 300 тысяч рублей, это запуск самого инфопродукта. И вот тут очень интересный момент. Здесь очень важно иметь отзывы, потому что они говорят о вашей твердой экспертности. Не просто отзывы, а еще и кейсы. Конечно, в мягкой нише сложнее описать э, твердые, твердую экспертность и показать цифровые результаты. И тем не менее это возможно, если грамотно фокус внимания настроить, что было и что стало. Потому что работа в мягкой нише, в данном случае если это психология, все, что связано с там, внутренними конфликтами, болями, там, какие то проблемами, результат приходит позже. Потому что идет рефлексия, идет работа мозга, мышление и так далее. И люди получают порой не сразу, а там, через полгода, даже через год, свои там какие-то супербомбезные результаты. Вот эта твердая экспертность – это тоже помогает вам, нам, мне продавать дороже свои продукты. Однако, многие считают, что если нет еще пока такой твердой экспертности и нет отзывов, значит, откуда же этой силе исходить? И вот здесь личный опыт, личная уверенность в себе, личная уверенность в своем продукте и примеры, которые вы применили на себе. Вот почему, когда я Пришла в онлайн после государственной структуры, я знала, что мне самой нужно поработать со всеми сферами здоровье отношения, деньги. И я все эти темы проработала через себя. И когда я увидела результаты, только потом я применяла на людях, да, применяла и давала клиентам. Соответственно... Мне было что сказать о том, как мне было тяжело, сколько в жизни я принесла всяких трудностей и болезней, на краю смерти. Это правда было, это тяжело и больно. И утрата единственного сына, что самое страшное, самое болезненное, что было в, моей, в моем опыте жизни. И участие в боевых действиях, и разрыв с мужем, и боль обиды от измен короче все что люди испытывают я также испытывала в большей или меньшей степени и как я с этим справилась и кем я стала это тоже показатель того что вы продаете себя уверенно поэтому думать о том что нужны только обязательно у вас должны быть вот эти ваши отзывы перекатите об этом даже думать поэтому здесь работа с собой и вот этой самой распаковкой личности я занимаюсь уже ну, более 20 лет и около 10 лет только в онлайн. Потому что, это самое главное, я считаю, все начинается с я, самоценности. Все, во всех сферах жизни. И вот эта твердая экспертность, про которую так часто говорю, про отзывы, кейсы – чтобы вы даже себя не парили, потому что кто вы, что вы, и это все работа с собой в первую очередь. И тогда вы транслируете на людей, людям транслируете свою уверенность и личную силу, проработав себя. И, конечно же, эта твердая экспертность нарабатывается через консультации. Она нарабатывается в виде уверенности, потому что каждая встреча показывает вам, что вы получаете от людей. Поэтому алгоритм бесплатной встречи даю в рамках программах, консультациях, в общем, в рамках своих программ. И вот в этой книге, о которой я говорила, да, тоже будет алгоритм такой консультации. Потому что на основании, на основе анализа вашей консультации, личной консультации, формируется ваша и программа, и ваша уверенность. Супер просто, да? Теперь, что касается пятого этапа. Вот на этом этапе нужно понимать, какие способы воронки сбора нашей вашей целевой аудитории существуют. Первый ⁇ это консультации. Если вы проведете, принято считать, что если вы проведете 100 консультаций, вы станете экспертом, уверенным и просто крутым. Ну, правильно, по правильному алгоритму, понятное дело. И вот эти консультационные дают дают вот такую вот вот, такую вот вам силу. Дальше. Проведение марафонов. Опять же, а марафоны не просто вы даете людям пользу, а вы там продаете. Вы там продаете свою услугу э дешевую, дороже. Это уже линейка продуктов, я думаю, вы это понимаете. Автовебинар. Сегодня тема автовебинара очень крутая. Вы проводите автовебинар, проверяете на его конверсию, как он сработал, и вы запускаете его, в и он работает без вашего участия. Люди приходят, слушают, покупают, приходят дальше, зависит от того, какая цель вашего вебинара. Гибридные э, э, воронки – это все. И консультации, и марафоны, и автовебинары, и до продажи и вебинары после вкуса, и так далее, и так далее. И... Нам важно это понимать, какие существуют воронки сбора своей целевой аудитории. И если вы это понимаете, вы понимаете, ага, сейчас у меня нет, там, допустим, там 200-300 тысяч рублей, там, да, там миллион рублей на большой запуск, значит, я пока что занимаюсь консультациями. Как вы вывести людей на консультации, об этом тоже есть отдельные mm. способы и... Рассылка в Директ и чат-бот с Директом сейчас работает. И э, небольшой, э, небольшая инвестиция в мини-запуск тоже вам может привести людей на консультацию. Масса есть вариантов. Было бы желание, задавайте вопросы, отвечу. И я бы хотела подчеркнуть, вот, чтобы мы давали ценности людям, в бесплатных генетических консультациях, а не просто диагностика и продажа. Когда мы даем ценности в вебинарах, в марафонах, там тоже должна быть ценность, но не перебарщивать. У меня такая была, да и сейчас еще остается, плохая привычка, как мне говорят. Я слишком перекаливаю контентов, даю очень много полезности. Когда люди получают эти полезности, они их не ценят, и они их не выполняют. Именно поэтому можно давать немного, больше говорить, что надо делать, а вот как, это уже должно быть платно. Тогда люди ценят и делают наши задачи не просто, чтобы купили люди, правильно, а чтобы они сделали и получили другой результат, верно? Поэтому полезность должна быть, и осознанные более-менее люди, конечно же, будут делать и получать результаты. Ну и, конечно же, получать от людей отзывы. Если люди приходят и отзывы не пишут, значит, подумайте о том, значит, вы сами не пишете. У меня есть таких множество примеров, когда те же эксперты приходят, получают, э, во-первых, о гордыне работают, я все знаю, мне э, чашку я не хочу выливать, я все знаю, я вся такая крутая или крутой. И учиться они не хотят. Поэтому мало того, что они не принимают информацию, вот это гордыня, непринятие, какая, какой там отзыв. Поэтому сразу прописываете за бесплатную консультацию, вы просите людей получить отзыв. Но будьте готовы, что люди могут быть неблагодарны. По сути, своей, ну, опять же, как вы, так и к вам. Вот вы относитесь к людям с благодарностью, вот вы пишете свои комментарии, лайки, отзывы на свои на консультации. Значит, и вам будут также писать. Так вот, задача про пользу. Не важно, купил человек или нет, важно давать все-таки пользу и давать ее не жадничать, но не переборщить. Дальше. Вы можете предложить большую программу, вы можете предложить менее дорогую программу, вы можете предложить просто мини-коучинг, консультацию, где поможете человеку быстрее приблизить его к результату. И у вас должно быть на такой продающей консультации, бесплатной, диагностической, предложение, которое вы можете их дать. Для этого у вас должна быть написана программа, должна быть ссылочка уже готовая. Если вы начинающий эксперт, значит должно быть четко все сложено, допустим, на Google диске. Но лучше, конечно, когда у вас будет ä, собрано это на каком-то конструкторе, LP или TIL, уже уже ваша готовая ваш программа. Таким образом, мы подошли к тому, что на сегодняшний день выйти на доход в такой сумме 300 тысяч рублей или 4 тысячи долларов выше не составляет небольшого труда. Для этого вам нужно иметь всего одного помощника – которому вы четко будете давать задачи, которому вы четко будете давать те необходимые полномочия, которые он должен выполнять, делать. И не бойтесь делиться, платить, даже вас, если вас сейчас слабые деньгами. Потому что вы освободитесь от рутины, и у вас будет больше времени для создания новых продуктов. Ну и, конечно же, вложение. Если вы не вкладываете в себя, то в свое развитие. Причем я не говорю про дипломы, я говорю про тренинги на результат. Вот я, например, веду людей на результат. Неважно, в маленькой программе или в большой, исходя из того, что человек заплатил, я показываю путь, показываю, что нужно сделать, как нужно сделать, помогая на пути к этой цели убрать его боли, Подсказать и помогать, помогая и подсказывая, что нужно сделать для того, чтобы достичь этой цели, чтобы было больше продаж, чтобы было больше ощущений нужности и важности, потому что мы имеем такую потребность, как ощущение нужности и важности. Здесь будет анкета, заполните ее и попадайте ко мне на консультацию. Ну и автовебинар интенсив трехдневный тоже будет. Уже в скором времени, кому кто захочет, получите ссылочку и получите пользу. Шестой этап – это массовые продажи, масштабирование. Здесь важно иметь серьезный бюджет на трафик, быть готовым считать расходы так называемый неонит экономика, метрика. Я не люблю это делать. Я в сколько лет откладываю свою такую.. Э, такое масштабирование, потому что надо делать уметь самому. Да, ты можешь потом нанять человека, но самому надо уметь разбираться. Конечно же, нужно иметь команду специалистов. И я вам скажу, что до. Не только 300 тысяч, а 5, 50, 500 тысяч, полмиллиона, даже до миллиона можно объединить с одним ассистентом. Но здесь нужно иметь, опять же, все те из вышеперечисленные пункты, где вам важно будет все это делать. Определиться, какой вам лучше. Личные консультации проводить. Только на личных консультациях, без сложений, особенно, вы можете выйти на полмиллиона, миллион. Но здесь нужно четко иметь цель, четко иметь программу, четко вот все эти пункты, которые я обозначила, да, и выйти легко. Просто многие эксперты сомневаются в том, что можно выйти на хорошие деньги. Адекватных людей, которые готовы платить за качество своей жизни, сегодня достаточно много. Время другое совершенно. И поэтому много продвинутых людей, которые знают, что лучше заплатить деньгами, чем нервами, здоровьем временем и силами. И главное четко и грамотно упаковать то, что вы даете, и люди к вам будут идти и платить вам достойные деньги. В масштабировании, когда вы выйдете на шестой этап, там нужен каждый винтик воронки. Я сейчас работаю именно с командой, где каждый занимается своим делом. У меня сейчас есть люди, слава тебе, Господи, я вышла таких людей, которые таргетологи толковые, и контентщики, это вообще контент-менеджеры, это вообще отдельная тема, это даже не копирайтер. Это человек, который понимает твои смыслы, что ты даешь, о чем даешь, переупаковывает под то, что ты хочешь, но с другими словами. И это лучше доходит другие. До у меня, например, слог тяжелый. Мне говорят, у тебя тяжелый слог, как у училки. Хотя все правильно. Тяжело воспринимается. Окей. Значит, как это можно преподнести по-другому? Для этого есть специалисты, которые вам преподнесут по-другому. И здесь каждый занимается своим делом. Ты наработала, записала видео короткое, у тебя записал специалист это в виде красивого текста. Ты выложила это видео в YouTube, в Instagram, и, и, она же, и оно же является хорошим постом. И так далее. То же самое создать сайт. Когда есть человек, который уже по готовому смыслу, по готовому направлению, что ты хочешь, чтобы человек получил, да, твой клиент. Распишешь вот прототип, тебе создает специалист классный, красивый сайт, исходя из твоего запроса. Поэтому в команде работает каждый человек, и это очень это новый опыт. У меня был большой опыт нанимать разных людей. Я просто была получала ну, серьезные откаты, потому что не понимаешь, не знаешь как. Сейчас у меня есть такие люди, я могу тоже вам рекомендовать, которые помогают мне достичь результата. И потому, потому что, когда мы не знаем, мы выходим на аферистов, на ну, в общем, короче, потому что опыта нет. Поэтому как нанимать? Правильно нанимать своих помощников. Это тоже отдельная тема, отдельные тренинги, причем дорогие тренинги, которые обучают, как правильно нанимать, выбирать, тестировать людей, для того, чтобы команда работала слаженно, для того, чтобы команда работала так, как ей хочется, в том плане, чтобы получили результаты и получили достойные деньги. Это отдельная тема, это работа масштабирования. Я долго сомневалась, выходить или не выходить, но приняла решение выходить, потому что с вами мы будем что делать? Получать мир. Таким образом, шесть этапов выхода на доходы 300 тысяч рублей – это распаковка экспертности, распаковка личности, упаковка предложения, продажа консультаций, запуск инфопродуктов и массовые продажи масштабирования. Все просто. И на каждом этапе вам нужно понимать, что на первом этапе, и на втором этапе, и на третьем этапе это самое главное, три первых этапа, чтобы вы разобрались с собой. Вот как вы, кто вы как эксперт, как личность и предложение. Вот это вот, это вот я столько лет работаю, столько всего проходила, и где-то сразу заходила, где-то не заходила. Но я знаю, что это самое главное. Конечно, когда вы идете в личную работу с специалистом, вам, вам сразу помогут, подскажут и, и помогут упаковать. Однозначно. И хочу сказать еще раз, что когда у вас будут три, три вещи, вот эти первые, правильно сделаны, то уже на консультациях вы можете выйти на полмиллиона или миллион. Поэтому сначала консультация. Определяем как свой продукт, как и свою экспертность, свою личную силу, уверенность, я уже сказала, даже если нет отзывов. Дальше идем глубже, масштабнее, метрики, показатели, команда. И в моей программе сказать, у меня все это есть. Двух-трехмесячная программа у меня есть, кому интересно, обращайтесь. Какие препятствия возможны в онлайн-образовании? Самый саботаж Откладываем то, чего еще не делали. Да, новое это всегда. Это все мы так устроены. И эксперты, мы все люди. И это обычные боли людей и эксперты, я уже сказала, тоже люди. Дальше. Неуверенность в себе в своих продуктах, вплоть до депрессии. Тоже об этом уже говорила. Я знаю таких людей очень много. За столько лет работы выступаешь на конференции, бываешь на каких-то встречах живых онлайн, и ты понимаешь, какие классные специалисты, но они боятся. И они не верят, что здесь можно зарабатывать большие деньги. И это внутренняя борьба. А получится? А не получится? А может еще поучиться? А может еще какой-то диплом получить? Замечаете, да? Поэтому если вы знаете на 10% больше других людей, вы уже можете продавать. Да, соответственно, начать соответствующую сумму, чтобы вам было конгруентно. Берете любое направление, которое у вас получается, находите людей, которым это нужно, и вы продаете. Создаете себе программу коучинга, ведете человека до результата. Начиная, я знаю, там, пирожки, там творожники какие-то печь. Да все что угодно. Это все, всему можно обучать. Время 21 столетия интернет, Поэтому даже если вы крутой специалист, боитесь, что не купят дорого, попробуйте продать два раза дороже для начала. Вот такой вам факт. Просто попробуйте, ничего не, не, не произойдет. За спрос по носу не бьют. Какие еще препятствия? Сибурде, симуляция, бурная деятельность, Много действий, мало прибыли. Мы суетимся, нам кажется, что мы много сделали, но нету целевых действий. Поэтому выпишите действия, это вам еще будет такой полезный лайфхак. Выпишите для себя целевые действия, которые ведут на увлечение прибыли. Вы обалдеете! Столько будет инсайтов, и ваш мозг по-взрослому возьмет под контроль вашу деятельность. На самом деле Сибурды это страх закрыть видимостью работы, лишь бы не делать того, чего вы боитесь. Выйти на доходы большие боитесь. Опять же, люди боятся выйти на такие доходы, потому что у них, в их опыте нет таких сумм. Это отдельная тема. И в программе будет отдельный блок, отдельный модуль, по работе с денежными бессознательными программами. Ну не просто так, я запустила уже э, столько программ, в том числе по денежным ограничениям. Люди увеличивают свои доходы в 10 раз, когда выбирают эти блоки. Поэтому, когда один из страхов, почему, один из блоков, почему вы не получаете, вы просто боитесь выйти на эти 5000 долларов, например, да? Вы просто боитесь выйти на эти 500 э, или на миллион, потому что вы не представляете, что вы будете с ним делать. Ну вот так, как будут, я увеличу качество своей жизни. А ты распиши. Куда именно деньги эти пойдут? И твой фокус внимания, ретикулярная формация включится. Но мы же этого не делаем. Да, психологи тоже люди. И эксперты полагающих профессий. Поэтому даже самые крутые эксперты со своими знаниями продают себя дешево. У меня на денежном тренинге была девушка из Болгарии. Она местовидящая. Я раньше считала, что это все, ну, как бы... Не совсем, я все-таки имею академическое медико-биологическое образование. Я как бы в эти вещи не очень-то верила. Вот когда я дала ей одного человека, она рассказала о нем 90% правды, кто он, что он, даже диагноз назвала его. Я в шоке была. Вот. Ну вот она, у нее был блок, что помогать нужно бесплатно, например. Такое убеждение, что у людей денег нет и так далее. Поэтому даже самые крутые эксперты продают себя дешево. Они привыкли к привычным действиям, так называемой зоной комфорта. Вроде как бы все есть, а что там дергаться. А на самом деле в глубине вот эти бессознательные блоки. А так вот когда человек работает, работает, удовольствия нет, радости нет, денег нет, возврата вот на вклад. И я буду другой проект делать. Я буду там.. Что там они говорят? Я, у меня тут предлагают еще один проект. Какой проект? И этот доведи до конца. Там в том проекте будет то же самое. Или возвращаются к найму, например. Или вот это сейчас видео послушаете, многие из вас, и ничего не сделают из того, что даже было здесь сделано, предложено, потому что так мы устроено. Это статистика. И если самостоятельно все делать, то это долго... Руки устают, эмоциональное выгорание, неверие в себе, потому что слишком много препятствий, сомнений. Вот почему нужен психолог-психотерапевт для поддержки в откатах. Коуч-наставник, еще человек, который все это прошел, как я, и может помогать, помочь и поддержать. Потому что самое главное во всем – это психология. Поэтому всегда есть выбор. Самому дорого-долго-нервно. С коучем-наставником, более опытным человеком проще. Свободнее, легче и дешевле и проще. Так же самое вы будете предлагать своим клиентам. Я даю тебе вот этот курс, ты его делай или не делай, а если я буду тебя вести, то, естественно, ты придешь быстрее к результатам. Да? Там построишь отношения, улучшишь здоровье, ну, зависит от того, какие у вас курсы, какие у вас материалы. Выучись английский или там испанский, зависит от того, какой эксперт. Вот, так что это как в лесу да? выйти к назначенному месту в определенное время сами будете блудить или навигатор возьмете, а он сломается да? или же возьмете живой навигатор который четко вас проведет потому что тропочки все знают вот. а если сами пойдете то будете долго ходить, распсихуетесь и бросить такое тоже может быть поэтому блуждение стоит дороже и это надо понимать дешевый курс даст понимание, но не даст все от а до я. Эмоциональные качели, разочарования, возможно, дорогие тренинги были у вас, но не было пока еще готовности ко многим пониманиям и сознаниям. Многие говорят, вот я того был тренера, он мне не дал, вот я у того был. Да вы потихоньку себя готовили. Вы пришли к этому, вы получили уже какие-то конкретные, может быть, инструкции, но вы уже там, там, там научились. Чего-то поняли, но не делали. Просто бы готовности не было. Есть у меня знакомая, которая долгие годы обучается. И у Парабеллума, и э, Алексай ивенга и там до сих пор так ничего не запустила. Страшно. Есть какие-то страхи, которые э, вот мне ничего не дали. Так вам никто ничего не даст. Вам дают, что делать. Нам дают, что делать. А мы должны делать. Но если мы не делаем, значит, есть что-то, что нам мешает. Или просто безответственность. Поэтому любой э, результат стоит, чего-то стоит. Это деньги, усилия и время. Поэтому, даже если когда вы платите деньги, знайте, что усилия все равно нужны. Я это прошла на себе, думала, что за меня все сделает. Ага, сейчас. Садишься и дальше все делаешь. Новый опыт, новые, новые слезы. Поэтому тот, у кого есть сила духа, тот, который знает зачем, и у вас есть проводник, психолог, наставник, психотерапевт, человек, который с опытом, он вам быстрее поможет прийти до вашей цели. Поэтому я смогу увидеть, где вы застряли. После заполнения мой ассистент свяжется с вами и определим дату и время разбора в Zoom или в другое место, где мы с вами поработаем. Любую систему можно изменить изнутри. И вы это знаете. А увидите, какие там есть диагнозы, должен поставить человек, который видит снаружи. Толковый и грамотный. Поэтому весь путь вашего движения к результату следующий. Вы хотите быть быстрых результатов, причем вчера. Это возможно? Да. Поэтому если вы уже продаете или понимаете, ради чего вам заниматься, у вас сильно есть мотивация – можно выйти на такие доходы за месяц. Да, будут откаты. Да, будут откаты. Нужно будет работать очень сильно, быть постоянно со мной на связи. За месяц можно выйти на доходы в 10 раз больше. Но вас будет оторвать. Ну, допустим, вы получали тысячу, а хотите получать 10 тысяч. И для этого нужно будет мазки качать, бессознательные ограничения убирать и прописывать, для чего вам эти 10 тысяч. Люди просто не допускает даже мысли на уровне левого полушария и правого полушария, что это возможно. Вот они так вот, как дети, мечтают, а когда начинаешь проговаривать, то тело трясет. А это, естественно, другая работа. Поэтому что нужно сделать? Заполнить анкету, в анкете ответить на вопросы, которые вам помогут во многом, даже если вы по какой-то причине не испугаетесь и не придете на консультацию, такое тоже может быть малодушничает, гордыня, а что я могу нового узнать, а вдруг мне будут продавать, а, -а вдруг я узнаю про себя плохо что-то. Ну, куча причин, которые мы не осознаем. Но даже если вы и не придете на консультацию, пока вы будете записывать, у вас придут у самих какие-то инсайты и свои точки роста. Помните про систему? Ее можно изменить изнутри, осознавая, что происходит но увидеть ее только через видение снаружи, а когда вы напишите, многое осознаете. На этом я с вами прощаюсь до следующих встреч в консультации или на интенсиве или большой программе. В любом случае, я рада, что вы здесь, вы делаете мир лучше, потому что в этом мире, в этом мире есть нечто, что дает нам рост. Есть нечто, что дает нам делать этот мир лучше. Есть нечто, что нам Бог дал для того, чтобы мы могли помогать людям. И если вы обладаете сегодня этим качеством, есть у вас какие-то классные продукты, которые вам нравятся, от которых вы в восторге, от которых действительно вы понимаете, что это помогает людям менять мир, вы, я считаю, просто обязаны, Никому ничего, вы себе обязаны сказать, буду я делать мир лучше, помогать людям, или я буду продавать свои курсы, тренинги там, за 300 долларов, там, за сколько там, за 500 долларов, и этого мне хватит, это тоже ваш выбор. А я с удовольствием поделюсь с вами другими своими знаниями, помогу выйти на результат, достичь, чтобы вы себя чувствовали круче.